И вот, дорогие мои друзья, гранд-финал Ташкент против Бухара-1. Снова ребята встретились на поле брани друг с другом и снова карта Трейн. Напоминаю, предыдущий результат... За ташкентцами 19-16 Поэтому, ну, с Узбухары сегодня придется поднажать На соперника, при том, что еще и Ташкент Начинает в сильной стороне Состав Ташкента, к слову, на гранд-финале Это Нарко, Колстизи, Спаун, Симпл И э, 3-Б э, У Бухары это Деша, Хилфигер, Карик Спида и Итача Ну и попытка занятия спота Б Кстати, при этом в спине уже находится Симпл Который будет все-таки пытаться э, Навязывать соперникам Отвлекающие маневры и даже у удряется забрать дешу. При этом перестрелки на точке Б точно так же проходят. 3 b Уже в данный момент из-под лысого. Готовится к дефьюзу. Спаун. Сбривает и тачит. Спидо. Минус симпл. Минус от 3Б. От хилфигера в ответочку. Спаун. И последним остается спидо. Здесь хедшот от колд стизи. Нет дефьюз китов. И по-моему колд стизи не успевает разминировать бомбу. Дорогие друзья секунды! Черт возьми, всего-навсего одной секунды не хватило для того, чтобы победить вот в этой вот всей штуке. Беда. Беда, конечно, к сожалению для команды из Ташкента, но победа в пистолетном раунде ушла из их рук. Вот, можно сказать, прям выпорхнула. 1-0, бухарцы повели. Напоминаю вам, что матч будет проходить в формате Best of 3, и это первая карта сегодняшнего противостояния. Вторая карта D-Inferno, и, по сути, если вдруг команды сыграют между собой э, по картам 1-1, то на карте D-Dust 2 все решится. Ну, тут, конечно, опять же вопрос, потребуется ли она, вдруг кто-то выиграет с отчетом, например, 2-0. Симпл, даблкил минус от Стизи. Карик, э, Карик, кстати, Карик капитан команды Бухара 1, если вдруг кто не знал, делает даблкил, остается 1 на 1 с Стизи. и, правда, не понимает, где на данный момент находится его визави, а визави уже по лесенке аккуратненько приближается, но Карику хватает реакции перестрелять соперника, и счет в матче меняется на неприятные для Ташкента 2-0. Также, дорогие мои друзья, хочу сказать вам, что в моей группе ВКонтакте, как всегда, проходило голосование, по результатам которым, которого э, командам было, вернее, зрителям было предложено определить, кто же победит в этой встрече, и 62% голосов было отдано команде «Бухара-1». Вот так вот, дорогие мои друзья. Ну и, безусловно, вы также можете на ютубчике сейчас проголосовать за команду, которая вам больше нравится и которая, как вы считаете, выиграет в этой встрече. На данный момент Ташкент с 67% голосов пока что в голосовании выигрывает, но поначалу у пока появляются некие проблемки. и и Итачи! Вот это Юра! Вот это Юра я узнал. Я узнаю Юру, ну... Кто в теме, тот в теме. Деша пришлось убивать своего тиммейта, но это, в общем-то, было нужно для того, чтобы сделать минус по сопернику. Забавная ситуация, но факт остается фактом. 3-0. Ребятушки, чатик, вижу все ваши сообщения, практически все ваши сообщения. Периодически буду их почитывать, как вы знаете. Но только периодически, потому что это все-таки гранд-финал. Карик! Дабл килл минус один одеши. Дешу, к сожалению, успокоили, как, в общем-то, успокоили и капитана команды Бухара один. СПИДО! Пытается выиграть перестрелку с 3Б, но вот эта ответка, жирнейшая, сейчас прилетела от э, 3 бшечки Остается 2 хп у Хилфигера и 14 хп у 3Б. Чудом, кстати, Хилфигеру удалось сейчас избежать гибели и смотрит. На самом деле, Хилфигер совсем, конечно, не в том направлении. 3Б, по идее, такое должен выигрывать, но ну, все-таки 14 холспоинтов и замечательнейшая позиция э, для того, чтобы побеждать в какой-то степени. Но тайминги, да, можно отвернуться. А можно просто не попасть в двухэпового соперника, да? Хилфигер. Не хватает реакции. Хилфигеру, к сожалению, нацелиться на соперника и выстрелить. Но это, к сожалению, только лишь в какой-то степени. Глобально-то на самом деле у нас ситуация для зрителей, конечно же, прелестная. Мы с вами увидим... Больше раундов, больше противостояния. Но счет, тем не менее, становится все-таки 3-1. Саня, в Телеграме есть канал или группа? Вот, кстати, Ну. В ближайшее время буду создавать а, группу а, в Телеге. Но пока что на данный момент нету. Даблкил от спауна 1 минус от 3б. Спидо и хилфигер, кстати, тоже сделали по фрагу. Вот не обращайте внимания, здесь лежит дым. Просто он... К сожалению, у нас почему-то не отобразился в данном этапе времени. Но именно поэтому игрок обороны, то есть Нарко, не видел своего соперника. Счет 3-2. Бухара действует довольно-таки агрессивно, весьма быстро. И это мой любимый стиль атаки на любой карте. И это, конечно же, касается трейн. В особенности даже, наверное, я очень люблю, э -э когда такие вещи разыгрывают э, именно на этой карте. То есть, ну, мне нравится больше всего, наверное, быстрая атака на Инферно и достаточно быстрая атака на Трейне. Наверное, уже на третье место я бы поставил быструю атаку на карте Тускан, ну и так далее, в общем Но если касается Трейна, допустим, то мне нравится именно быстрая мобильная атака Как? ой ой ой ой в проеме застрял Итачи Это потому, что кто-то слишком много ест Даблкил от спауна, минус один от карика, в ответку с дигла по голове колдстизи Но, естественно, размены здесь не благоволят команде Бухара, один, деша, вот это, вот это отлетел СПИДа последний, и девайса у СПИДа, к сожалению, нет. Саня, привет! А что стало с командой из Самарканда? Бека, бро, привет! Uh, команда Самарканд проиграла в финале нижней сетки uh, команде Бухара-1 и заняла третье место. Вот такая вот история. Красивый КС, великолепный стример, приятно смотреть и слушать. Торонто гейм. Обнимаю, обнимаю крепко. Ты сам откуда? Я, если этот вопрос мне Я из э, Обнинска Обнинск, это э, город О, В Калужску Ой, ха Замечательная хаешечка, просто трехочковая Под тиммейт прилетела Итачи, отличный, хэдшот что-то по спауну, ситуация 4 в 3, с перевесом уже за атакующей стороной, и в данный момент боевые действия разворачиваются на точке А, Деша, минус колд с Тизи, удается даже, ну, выжить в какой-то степени, 1 хп, правда, конечно, это такое себе, но пятую линию пассивно, но держать все-таки выходит, как минимум играть на информацию Бомба установлена, установлена она на точке Б, насколько я понимаю Минус от Симпла ну, это добили однохэпового Дешу У Деши, конечно, шансов было На выжить, ну, не так уж и много Поэтому попытка от игроков обороны Засейвится на арку Вырубает карика, ну, и тут Наверное, все-таки будет сейв Я не думаю, что и кого-то здесь догонит Ну, Кус отлетел Да, ну, Кус заняли четвертое место Ташкент, давай без стимкила Витя, увы, увы, но рабочий момент. Ташкентцы, к сожалению, ну, порой, естественно, тоже могут проигрывать и взрывать сами себя и убивать сами себя. Вы вспомните Даст, который мы смотрели, да? Ташкент же там, по-моему, как раз в атаке выходил. Или Самарканд, я вот не помню, кто выходил. По-моему, все-таки Самарканд. Ну, кто-то, короче, там просто друг дружку поубивали, два килла друг другу сделали. По-моему, да, все-таки это были самарканцы, если я не ошибаюсь. Спаун. Минус карик. Вырубить капитана команды это всегда достаточно важный минус, ну, со стратегической точки зрения. Теперь команда немножечко как бы будет, ну, буквально несколько секунд, так скажем, в замешательстве. Ну, замешательство это уже, в общем-то, я думаю, позади и теперь Карик, даже невзирая на то, что на карте он не участвует э, в игре, может командовать своей командой. При этом, естественно, это даже плюс, потому что ему не нужно теперь еще и на игру отвлекаться. Знаете ли, обычные игроки, которые именно являются э, капитанами, задающими, так скажем, код игры, ой, какой подарок от Хилфигера, а... Какой подарок? Вышел, погиб, и бомбу подложил. Прям вот прям смотрите, вот она бомба. Даблкил это Итачи, Тем не менее, атака пытается еще сопротивляться. Как-то Спидо и, и тачи могут что-то здесь все-таки поменять в сложившейся ситуации. Хотя Спидо вот уже э, наменялся. Минус от 3Б. И это все-таки 4-4. Борьба. Сколько команд было в общем на турнире? 9. Ну, там вот Икром написал уже, но Икром написал правильно Девять команд участвовала в турнире И тачи Минус а, со сотни, насколько я понимаю, да? Так быстро откуда можно было сделать еще минус Со снайперской винтовки попадает в 3б ну, правда, практически рассыпалась команда «Бухара-1» при выходе на точку. Зелень не вышла. Ну, удалось выйти и сотни. И Деш, конечно, сумел выйти, насколько я понимаю, то ли из апдауна, то ли из сотни также со своим тиммейтом. Ну и синхронно, синхронисты из Ташкента погибают вот прям за одну секундочку. Ташкент вырывается вперед, дорогие мои друзья. Счет 5-4. Номинальный перевес, но все же есть. И он все же получен. Поэтому нельзя не считаться с этими взятыми раундами. В любом случае, этого раунда может хватить команде Ташкент для победы. Или, например, не хватить Бухаре для победы. Так что, знаете, один раунд это тоже очень важно. Александр, дружище, приветствую вас на стриме. Желаю отлично используй провести время. Меньше заговариваться и спотыкаться по дикции. Смотрим интереснейший стрим. Как всегда, поставим лайк, Роман. Огромнейшее вам спасибо. Но тем временем, как вы видите... У меня-то в целом все неплохо, а вот у ташкенцев э, посредственно все получается. Э, простите, не у ташкенцев, у бухарцев. Э, бух бухарчане или бухарцы, как правильно говорить? В общем, жители бухары, да, э, вышли на точку и не совсем на нее вышли. Потеряли Хилфигера, потеряли Карика. И на этом как-то раунд, конечно, не закончился, но, учитывая, что нет девайсов, он закончится вот буквально через несколько секунд, и что ожидаемо победой Ташкента, скорее всего. Симпл на точке Б закрывает выход от Бухары, ну, последним остается Спидо, который, кстати, находится в непосредственной близости с двумя соперниками. Натыкал по голове нарко, пропустил его 3 б не до чеков, так скажем, апдаун Ну и ожидаемый 6-4 Бухарцы, правильно, все-таки, да, бухарцы Спасибо вам большое Всем, кто вновь присоединился на трансляцию, ребяточки Большое вам спасибо Не, заж... не э, забывайте поставить лайк э, Если вдруг вам все нравится А если не нравится, все равно ставьте лайк Ну, просто вы тогда странные Если не нравится, то зачем сидеть на трансляции, да? 3Б и Нарко. 2 минус от команды Ташкента. 3-4 минус от команды из Ташкента. Хилфигер последний. Ну и, конечно, я думаю, вы сами понимаете, чем сейчас все должно закончиться. 42 хп остается у а, у Бухарца. Ну, в результате Нарко метким выстрелом со снайперской винтовки лишает жизни своего оппонента. Ташкент 7. Бухара 1-4. <клёх> Это первая карта, да, это первая карта Вторая карта Инферно Третья, если понадобится, даст 2. Есть парочка девайсов у команды из Бухары Увы, луст стрик, который сейчас у них получился К сожалению, пагубно сказался на экономической составляющей команды Поэтому девайсы, да, не в полном составе Но, хочу заметить, что был энтрифраг сделан Дешей Деша уже нашел себе... У врага погибшего эмочку. И пользуется ей достаточно охотно. Э, минус еще один, кстати, одежь. И кто-то еще один успел сделать фраг. Я не заметил кто. Спаун. Минус спида. Ну, поставлена бомба. Колстизи! Ошибка. Ошибка грубая, кстати. Нужно было, конечно, сейчас сделать минус. Но вот не залетело. Карик поймал хаешечку. Но по-прежнему живой. Спаун. Минус и этачи. Да что ж такое-то, а у Деши не залетело, ну третий минус уже оформляет Деша в этом раунде. У Колд Стизи есть дефьюз киты, накидывается дым, Колдстизи в наглую пытается дефать, но Деша чувствовал, чувствовал, что здесь кроме как дефать другого варианта не будет, и поэтому вышел даже невзирая на дым, который мешал его обзору. Счет 7-5, дорогие мои друзья, бухарцы даже не самый качественный байраунд, но все-таки умудрились выиграть с двумя девайсами двумя девайсами, да, Калаш и Галил были у Пухарцев. Султанбек, ну кус уже никогда не играет, ну кус а, занял четвертое место на этом турнире. Хилфигер, ну вот слишком, слишком неправильно двигался сейчас, конечно, игрок атаки. Не нужно было делать это с включенным зумом, потому что Угол обзора, естественно, срезал себе очень сильно. Ну и, как следствие, не успел сориентироваться на пробегающего соперника. А тут уже Нарко. А тут уже Нарко забирает дешу. И раунд вот вроде бы с пистолетами и двумя девайсами умудрились бухарцы забрать. А раунд с полноценным девайсом... Ну, с полноценными девайсами. Как-то опять-таки... Ну вот, мимо кассы, наверное, сказал бы я так. В результате... Ташкент берут восьмой раунд и выигрывают первую половину. Да, дорогие друзья, ташкентцы реализовали силу своей стороны, но, тем не менее, 5 раундов для Бухара 1 это тоже, знаете ли, вообще не шуточка. Вот совсем не шуточка. Выиграть э, в атаке 5 матч-поинтов, да и при этом еще и первая половина не закончилась. Есть перспектива взятия еще хотя бы одного раунда. Я уж не говорю за этот раунд, я говорю именно за следующий, за последний. Uh, Перспективы есть Воспользуются ли ими бухарцы Вот в чем вопрос Но пока что после, если можно, конечно, так сказать, разменов uh, Количество живых бухарцев сводится к одному И тач последний И в его руках далеко не самый сильный Не, не самый такой, как бы, крутой пистолет, как Глок ну, Как результат минуса с этого Глока мы не увидели 9-5 и... Статистика И статистика, я запомнил Саня, брат, еще игры будет. Нет, на сегодня это единственная игра. Все закончится после того, как кто-то из команд выиграет. Вылетел от Самарканда а, от Бухары. Калашики! Калашики и два пистолета у Абухарцев, два дикла, если быть точным. Все остальные играют при автоматах и немножечко уже покусали симпла. Ну, совсем чуть-чуть покусали симпла. Незначительно, а вот как раз-таки то, что Колстизи и Спаун сделали по фрагу, вот это уже значительные вещи. Минус от Итачи и чудным образом попадает снайпер в ногу своего соперника. Карик пытается забрать вражеское АВП, но минус достается Деше. Ну, это, в общем-то, не так уж и важно, кто сделал этот минус, главное, что его сделали. Деша, Карика и Тачи против Cold Steas, и 3B. Ну, непростая, конечно, ситуация для обеих команд. Здесь в любом случае, что обороне. Что обороне тяжело открываться, что сопернику тяжело удерживать позиции на точке, но вы сами видели результат. 9-6. Итоговый счет первой половины. Ташкенцы взяли. Приличное количество раундов, но у Бухара-1 есть замечательный луз-минимум. В случае взятой пистолетной э, баталии в обороне, естественно, для Бухары-1, э, удастся практически полностью сократить разрыв э, между Ташкентом и Бухарой-1, но для этого, правда, нужно не дать поставить бомбу соперникам ни в первом, ни во втором раунде, ну и, конечно, выиграть пистолетку. Это важно. Ну, затяжной раунд, ташкенцы пытаются сыграть медленно Опять же, вот этот вариант не очень удобряю Заметьте, в начале, когда я говорил, что у Бухары один а, агрессивная злая такая атака Они и раунды свои набирали, когда они начали пытаться осторожничать С этой осторожностью и пропали раунды, которые они должны были забирать Но энтрифраг все-таки сделан и сделал его и Тачи на винте погиб спаун. При этом Карик только что погибает в апдауне. 3б пытается сыграть с этой позиции. Но из зигзага прилетает минус от хилфигера. И как бы опять-таки удержаться на каких-то точках пока не выходит. Колстези подбирает USP. И не успевает покинуть апдаун. 9-7, дорогие мои друзья. И все получается пока что по достаточно стандартному клише. При счете 9-6. То есть в Ташкентце не поставили бомбу. Как результат... Желательно бы для них сейчас ее хотя бы поставить Чтобы получить возможность раннего закупа Если же бомба не будет поставлена Ну, тогда придется делать еще один экономический Но Ташкент э, выбирает нападение и на точку А, и на точку Б Одновременно, при этом бомбу вообще никто не несет Бомбу просто, э, ха, просто взяли и выбросили Спидо, даблкил, ну, конечно, такое себе, честно сказать Да, вот это все-таки бомба Устанавливает ее 3Б и можно надеяться на ранний бай-раунд э, в исполнении Ташкента в следующем раунде. Но 9-8 это, естественно, даже и не требует каких-то подтверждений. Это факт. Городу Худжант, э, Саг... Сагдийская область, Республика Таджикистан. Большой-большой привет от Naif TV и от RST. Давайте следующую карту 35 хп. Было бы забавно, было бы забавно. Ну, кстати, я видел своими глазами турниры на ножах. И 35 хп, естественно, в таких турнирах бывает, да, бывает, играется. Но, конечно, так не бывает. В таком... Который сейчас мы с вами смотрим Конечно, таких карт увидеть не удастся Ташкентцам привет! И Хилфигер! Трипл килл от Хилфигера Минус от Деши и от Итача Один фраг тоже, в общем, 9-9, дорогие друзья но не стали ранний бай делать ташкентцы, решили полностью восстановить свою экономику. И в какой-то степени, наверное, это правильное решение, потому что ранний бай — это достаточно хорошая и продуктивная мера для того, чтобы удержать соперника и не позволить ему сравняться. Но при этом, при всем, надо, конечно, отдавать отчет, что если эта идея не сработает, то... Последствия, которые будут э, Достаточно могут быть серьезными Симпл и спаун По минусу на точке А, минус от 3Б И только первый размен от Деши Второй размен от Деши И минус от Спида Ну как так? Ташкенцы получили огромный перевес Вышли на ситуацию 5 в, э, 5 в 2 И взяли, уже дошли до ситуации 2 в 1 Спаун последний Ну есть девайс хотя бы Это уже хоть что-то Перестрелку здесь, к сожалению, выиграть не удается. Таким образом, Бухара берут уже десятый раунд, и вот тут уже смело можно говорить про, про проблемы у Ташкента. Вот что. Это Саня Рофл Турики. Ну, разумеется, да, конечно. Как бы да зачем вообще полноценно так вот масштабно проводить турнир на ножах? Ну, само собой это так чисто поугарать. Хилфигер! Минус со снайперской винтовки по симплу. Забайтил Марка на выстрел своего соперника. В результате не удалось забрать. Тут уже. О -о, о о о Хаешечка и дешен на саппорте. Замечательный раунд в исполнении бухарцев. Очень крутая ловушка была сейчас выставлена, даже невзирая на минус от спауна. Раунд-то в любом случае проигран, и вот. По сути, Хилфигер и Деша сделали то, что должны были сделать, но в частности, конечно, Хилфигер, потому что три минуса сделал именно он. Деша-то всего-навсего один, но позицию, которую они удержали и как они это сделали, это красиво, это здорово. Салам алейкум из Таджикистана. Сунатулла и Таджикистану тоже большущий-большущий Привет. Минус от Симпла. В центре фрага в очередной раз начинают ташкенцы, но я уж даже боюсь о чем-то говорить. В предыдущем раунде, вы сами помните, 5 в 2 ситуация и в результате поражения в раунде. Деша на авике забирает спауна, погибает от рук нарко спида последний. Ну, у спида, конечно, здесь абсолютно нерабочая ситуация. Бомба сейчас точно будет установлена на точке А и установлена она будет э, на открытой местности, так как есть игрок на башне. Ну, был во всяком случае. А сейчас, кстати, его уже нет почему-то. Ну, на мой взгляд, тут, конечно, только сейвить. Счет во второй половине 5-0. Ну, экономика у бухарцев должна быть, по идее, ну, плюс-минус более-менее адекватной, учитывая, что смертей... Э, количество такое. Приемлемое, так скажем, да? То есть девайсы... Ой, ой-ой-ой! ой ой какой острый момент! Но спидо выходит из этой перестрелки победителем. Слышит вражеского снайпера. но тут уже, конечно, всем надо сваливать как можно дальше, иначе потеря девайса. Спидо... Сейвится, также сейвится и Нарко, и Симпл Ну а счет становится 11-10 Саня, что там с Самаркандом? Самарканд третье место заняли Проиграли команде Бухара Один в финале нижней сетки и заняли третье место Даже порофлить такая себе идея на ножах. Ну, как по мне. Согласен, Юр, согласен. Ну, лично я не особо как бы не, не, не любил никогда вообще в принципе вот эти поединки на ножах. Потому что, а зачем? А зачем тогда в игре есть а, огнестрельное оружие? Наверное, чтобы играть на ножах. Деша и спида. По минусу, ну, далее 3Б находит Дешу. И в результате выбивает из него снайперскую винтовку. Частично даже точку А можно считать захваченной ташкенцами но бухара один еще по-прежнему продолжают сопротивление и не позволяют поставить бомбу своим. А, визави Хилфигер, 18 хелспоинтов. и не попадает, да что ж такое-то. Не попадает в Нарко, 79 хп у игрока атаки. В результате Хилфигер, кстати, все-таки эту дуэль проиграл. Нарко что-то не залетает, 23 хп у Нарко. Карик и Спида против нарко и спауна. Опасные игроки, кстати, что у Ташкента, что у Бухары. Поэтому тут, знаете, вообще вариант возможен почти любой. Между прочим, прям перед. Ой-ой-ой! Прям перед лицом! Спаун ставил бомбу у своего соперника, но в последний момент передумав, взял и просто его застрелил. 11 11 Почему в пистолетке всей командой не бурят точку Б? Ведь ее, как-то на мой взгляд, легко продавить, зная 98%, что на этой точке не больше трех соперников. Можно грубо ошибаюсь. Но просто мнение. Видите, абсолютно правильное мнение на самом деле. В CS GO над этим немного поработали. И там точку Б уже тяжелее пушить, но в 1.6 на самом деле все сводится либо к пушингу точки А, либо к пушингу точки Б. Но это однозначно должен быть быстрый раунд. Э, ну. Лично по моей статистике это самые продуктивные раунды. Поэтому я не знаю, почему ташкентцы решили сыграть медленно. И, ну, такое как бы. Я бы все-таки думал, что давить точку А даже более интересно, нежели точку Б. Потому что все-таки нужно открываться в узких коридорах. И там есть неплохая вероятность попасть под вражеские гранаты. И если все-таки выходить... Ну, условно сказать... Ой-ой-ой. Ну, дымы. Дымы, дорогие друзья, лежат. Не волнуйтесь. Деша. Не сумел забрать Колстизи, Ташкенцы проходят дальше. Хилфигер. Не попал нарко, Такое редко бывает, но это возможность для команды Бухара-1. Зацепиться за это, к сожалению, не удается. Двенадцать. Ташкент вырывается вперед снова, дорогие мои друзья. И счет 12-11. На пистолетке сотню и зелень норм выходить. Да, Юр согласен, действительно. Выходить сотню и зелень, мне кажется, даже вот таким сплитпушем забирать точку. Это самый-самый-самый оптимальный вариант. Просто когда здесь кто-то будет выходить, вот из этих ворот, очень мало игроков атаки при быстром выходе выйдут. По результату все-таки... Проиграют, скорее всего, такую пистолетку. Либо разменяются, ну а дальше уже как карта ляжет. Спаун. Она расстреливает Дешу. Здесь, кстати, надо признать, что у команды Бухара один отсутствует экономика, и они играют с пистолетами. Хилфигер же при этом остается один против трех оппонентов. Ну и тут, само собой, выжить невозможно практически. 13-11. В Ташкентце Разыгрались. Слушайте, счет во второй половине 5-4 в пользу Ташкента и действительно очень-очень и очень 5-4, простите, в пользу Бухары, но суммарный счет в пользу Ташкента. И тут, в общем-то, надо действительно и бухарцам тоже играть по собраннее как-то, потому что ну, все-таки сильная сторона и что-то посыпались ребята из Бухары один. Но зато Ташкент радует. Ташкент играет круто. Деша реализует АВП минус 3Б. Чек сотни. Размен флешками. Кстати, в этой же самой сотни, что уже доказывает, что в этой позиции как минимум кто-то есть. Ну, главное не пропустить проход для зелени, э, по зелени для команды из Бухары. Потому что в таком случае погибнет и Деша, погибнет и вообще весь раунд, наверное, после этого. Оу! Уау, щит! Вот это прыжок. Прям на вражеское АВП напрыгнул сейчас игрок э, обороны. Это был Спидо. Но справедливости ради пока что все-таки размены диктуют бухарцы 4 в 3 Перевест очисленный все же за обороной Ну и естественно атаки будет проблематично немного реализовать раунд Бурхан, я вижу ваше сообщение, спасибо вам большое Ну не нужно правда писать его очень много раз Я и первый раз тоже увидел Просто не всегда успеваю ответить Минус от Хилфигера, минус от Деши, ответный от Нарко. Ну и таким образом мы получаем то, что один единственный снайпер у Ташкента остается в живых, а все остальные погибли. А времени выигрывать этот раунд уже попросту нет. Вынужденный сейв снайперской винтовки, ну и поражение в раунде, который, возможно, может, кстати говоря, аукнуться. Там надо, конечно, смотреть, э, насколько экономика у Нарко. Ой-ой-ой, Им... не залетела пуля Именно у нарку насколько крепка экономика Потому что ему-то деньги, естественно, сейчас не дали Но, ведь калашик он дропнул Теперь, видимо, денег у него не должно было остаться По идее Но посмотрим 13-12, дорогие мои друзья Так, я все правильно посчитал 13-12, да Деша, минус о снайперской винтовки Сотня закрыта, 3Б не успевает выбежать из этой позиции Зато сапдауна по две флешки... Успевает выйти Simple Спидо, минус на арку и... и вот оно, хотел я сказать Неожиданное появление Симпла да. К сожалению, Simple появился очень неожиданно Но не вообще Вот прям совсем не надо было Именно так появляться, как сделал он Ну а по результату всей этой резни На точке А остается в соло спаун Ну и, естественно, спаун Видимо, будет пытаться выйти на точку Б Но тут капитан команды Бухара один сразу оставляет спауну 35 хп. Хаешечка прилетает, кстати, под спауну тоже достаточно неплохо в догонку на еще 14 хп. Но спаун все-таки еще жив и может, как минимум, кого-то забрать. Тут уже и спида в спине может открываться. Да кто угодно, одним словом, да. Ну, спида видит тиммейта, почему бы не открыться, кстати, под спауну. Спаун у нас вообще просто в наглую сидит за ящиком. И вот он все-таки минус от спида, дорогие мои друзья. 13-13. Когда будет CS Бурхан, вот не поверите, вы прям как чувствуете. Завтра. Завтра будет матч по Counter-Strike Global Offensive. А, причем это будет очень интересный матч. Шоу-матч между Россией и Польшей. Саня, можно передать привет командам Владивостока и об отбеку. КЛ и МГ Миши Клубу Сектор от Самурая Заранее спасибо Хорошо, обязательно в следующем раунде передам А пока у нас, дорогие друзья Интрига Своего рода интрига Появляется, да, то есть Это вот Такая штука Сложная, необычная, интересная Простите, дорогие друзья ну, экономика-то у ташкенцев где? Где-то, но уже явно не в Узбекистане на самом деле, потому что, ну, вы сами видите, один девайс у 3Б, и, честно, опять-таки, неоднократно в рамках этого же самого турнира я говорил, что такие раунды не работают от одного девайса, и поэтому я не вижу особого смысла тратить деньги на этот самый автомат Калашникова, который был куплен 3Бшником, причем он с него минус не сделал, минус был сделан от Симпла с Digla, и результат 14-13. Контры сильнее, чем Теры, Саня. Да, контры сильнее. На карте Dead трейн оборона сильнее, чем атака. Самарканд проиграл команде... Бухара. Один. Симпл, 3б, oh, oh, oh, oh. полегче, гайз, 3 в 3 ситуация, очень быстрый раунд, в исполнении ташкентцев через зеленочку забежала большая часть игроков, Деша, поп, <с> Деша, хорошие хаешки накидывает Деша, хорошо, что успел от нее убежать, спаун один против двоих, ну что ж такое, не повезло спауну, 15-13, дорогие мои друзья, матчпоинт! Всего-навсего один раунд остается взять команде из Бухары, и они станут победителями. Напомню, что предыдущая встреча бухарцев и ташкенцев на карте Трейн завершилась победой Ташкента со счетом 19-16. Неужели команда Бухара хотят отыграть вот тот досадный промах, так скажем, свой, да? Оу, Карик укладывает на лопатки Симпла, Нарк подбирает автомат Калашникова с погибшего товарища по команде, а в это же время потихонечку, аккуратно, Колстизи Стягивается вторец под выход на точку Б. Накидывается Хае. Ну, не совсем, -ка. правда, я, конечно, понимаю смысл таких хаешек, но допустим. Минус от фигера по спауну. 3 в 5. Атака в меньшинстве. Карик, Деша? Пау, пау, пау, пау, пау. И еще раз карик, дорогие мои друзья. Команда Бухара-1 выигрывает первую карту своих соперников из Ташкент со счетом 16-13. Вот этот поворот. И иначе не скажешь. Впереди нас ждет следующая карта. Карта Инферно.